Брак звезд трещит по швам. Причиной развода стало домашнее насилие со стороны Марата. В один из вечеров в состоянии алкогольного опьянения он избил супругу. Девушка получила перелом носа, сотрясение мозга и множество синяков. Из больницы актриса отправила экс-возлюбленному фотографию своего лица с травмами, на что получила весьма холодный ответ. Когда разводиться будем? Позже Башаров приносил своей супруге публичные извинения в студию Андрея Малахова. Но на перемирии Архарова не пошла. Валерия Гай Германика и Вадим Любушкин пробыли вместе 6 месяцев. Со своим будущим мужем скандальный режиссер познакомилась на проекте «Танцы со звездами». В апреле влюбленные впервые появились вместе на публике. В июне объявили о своей скорой свадьбе. Летом же состоялось и само торжество. С приходом зимы остыла и любовь. Валерия подала на развод, даже несмотря на свое интересное положение. Девушка ждала ребенка. 27 января в их семейной жизни была поставлена точка. Как объяснила позже режиссер, этот шаг она совершила, чтобы чувствовать себя свободной. В апреле она родила дочь, назвала ее Севериной и дала отчество от своего имени Валерьевна. Анна Хилькевич и Антон Покрепа жили вместе 6 месяцев. После романов с плохими парнями звездная блондинка наконец-то встретила потенциального мужа – доброго и порядочного Антону Покрепу. Молодые люди познакомились на съемочной площадке сериала «Барвиха». Романтические отношения продлились четыре года и казались возлюбленным действительно безоблачными. А вот штамп в паспорте повлиял на них не лучшим образом. Хилькевич и Покрепа расстались спустя полгода. Как рассказывает актриса, никаких ссор или разборок не происходило. Напротив, семейная жизнь была слишком мирной, тихой и даже обыденной. Но страсти между девушкой и мужчиной не возникло. А без этого супруги не видели развития отношений. Молодые люди развелись мирно и остались хорошими друзьями. Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкоп были супругами два месяца. Немец стал первым мужем юной Анастасии. Познакомились на капустнике театра, пообщались в компании знакомых, и вот спустя несколько дней актриса уже произнесла заветное ⁇ да ⁇ После свадьбы молодожены переехали на родину Олафа в Германию, где и начались семейные ссоры. Как вспоминает Заворотнюк, супруг относился к ней как к интересной игрушке, оставлял без внимания переживания и просьбы и вообще всячески ставил... В зависимое положение девушка не стала терпеть такое и ушла от мужа, забрав домашние тапки в знак того, что не вернется никогда. Пожалуй, самый краткосрочный и самый удивительный звездный союз Игоря Матвиенко и Джуны продлился всего один день. Как рассказывала целительница, продюсер был давним ее поклонником. В один из вечеров Джуна ссорилась со своим братом. Женщина заявила ему, что выйдет замуж и супруг не даст ее в обиду. Именно в этот момент в комнате появился Игорь Матвиенко. В следующее мгновение прозвучала фраза «Женишься на мне?», на что мужчина ответил утвердительным кивком. В тот же день брак был зарегистрирован, и молодые отправились отмечать события в ресторан с гостями. Но Джуна любила лишь одного мужчину – своего сына Вахо. Именно с ним она избежала прямо с торжества, оставив новоиспеченного мужа в растерянности. Спустя две недели брак был официально расторгнут. Еще среди звездных персон короткие браки были. У актеров Анастасии Макеевой и Петра Кислова, которые развелись спустя 7 месяцев семейных отношений. Причиной стал абсолютно разный взгляд на брак и любовь. Анастасия хотела уюта детей и семью, а Петр, по словам актрисы, еще совсем не нагулялся. Брак актрисы Елены Кориковой и писателя Дмитрия Липскерова продлился 11 месяцев и распался из-за ревности артистки. Даниил Спиваковский и Анна Ардова прожили вместе 11 месяцев в студенческом возрасте. Молодые люди часто и бурно ссорились, а финальный скандал закончился разбитым телевизором и уходом Анны от супруга. Популярные в 90-е годы артисты Женя Белоусов и Наталья Витлицкая были женаты всего 9 дней. Певец сделал возлюбленное предложение во время новогоднего застолья, а после праздников эйфория и любовь, видимо, прошли. Вот такие интересные, но короткие союзы складывались у наших знаменитостей. Как считаете, кто из наших героев зря развелся? Оставляйте в комментариях свои мысли на эту тему.